Всем привет, ребята! С вами играет Тимус. И сегодня мы поиграем в крутую игру под названием Роблокс. Так ну что ж, побежали? Нет, мой шарик спасен! О, че тебе надо? Че тебе надо? Такой странный елый этот чувак. Так, не могу понять, почему он не летает шарик мой. О, он что-то надувается, наверное. Это что? Это чудо трактор только что был. Идевательство какое-то. Ооо. Успею. Нет. Успею. Хм. Странные какие-то. Я не могу понять, где музыка. Это во-первых. А во-вторых, почему этот шарик не едет? О, ч за? Нет. Не что произошло только что? Где мой большой шарик? Ну надоело. У меня самый маленький шарик. Ладно, ничего, ч за уточка? Не могу понять. Как они быстро бежат? Так, так, так, бежим. М -м -м. Так как они вообще пробегают? Так, о, -о, о Он сейчас разозлится. Так они злись. Пока что не надо. -э -э. Да, странно. Мой шарик надувается, принадувается. А теперь сдувай. Ч? чувак ел да что такое да ну ладно не бегай мой шарик надувается О -о. ты достал мне ну как он убивает всех как и... и как этот шарик надувать когда ты бегаешь он надувается. Или когда ты просто ходишь спокойно. Чувак, уйди отсюда. Нет, я машину не хочу. Я машину не очень, ребята, конечно, хочу. Я хочу все. Машина, что ли? Одна машина. Я ее заказываю. За двести. Трактор, трактор, стой, пригоди О, кто-то потерял Ура, ура, ура Все, поехал. Что, нельзя взять, что ли? Эх, печаль Ноу, ноу, ноу, ноу Да пошли Почему? Почему? Почему? Почему? Еще раз почему? Хм, странные какие-то. Ладно, ничего. Еще раз. Вторая попытка. Ох, уже не вторая. Это не вторая попытка, это уже плохая попытка. Давай, ран, ран. Ого, это летучая мышь какая-то. А, при помощи шарика ты выше прыгаешь? Да ёлый! <сос> <сос> <помех> да ну на то деле, как он так? Может этот шарик сам надуется, а? Или подойти надо сюда, чтобы он надулся? Надуй мне, пожар. Бесит, как это делать? Давай, ну давай, прыгай. Так, я бегу туда, потому что я знаю, что сейчас я погибну. У, -у, -у а щецы. -а, а, это понятно, что это... Пингвины? Можно я спасу их? Я хочу спасти этих пеньвенчиков. Это, это медведи. Медведь, бежи! Беги, беги! Беги, беги, беги! Э, давай, медведь! Прошу, не умирай. Не умирай. <клево> давай. Да что такое? Сядь. Нет! Да ну достали! Как мне выжить? Тут нереально, тут нельзя выжить. Так, я опять тюмер. Хотел пройти. Ну ладно. Не важно. Так, теперь мы бежим. Сейчас он успокоится. Сейчас он. Или он сейчас успокаивается. Подожди. Он сейчас что, летит? Ну. No. А не, хотя он не летит. Так. Угу, бежим, бежим. Так, сейчас... Сейчас по-любому нападет. Не, лучше это... Тут... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, И еще раз нет, Да ну. Я тут лучше постою. Фух. Пусть Пусть шарик надуется. Я не знаю, конечно, он нападет на меня сейчас или нет. <как> да ну достали. Как этот уровень, ну как это пройти, понимаете? Но ну, это невозможно пройти. Это серьезно, нельзя пройти. Как ты пройдешь, если это невозможно? Я со своим шариком бегу, бегу, бегу. Эй. Да, жаль, что он высоко не прыгает. Так, я побежал. да какого? Да какого? Да како? Ну ладно, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилась моя игра, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.